Одно из наиболее часто используемых правил, с помощью которого можно находить 80% всех лимитов, это правило лопиталь Бернули. Этот метод нахождения пределов подходит тогда, когда у нас есть рациональная дробь. В числителе и знаменателе, которой стоят непрерывные и дифференцируемые функции. Но эти функции – должны быть такими, чтобы при подставлении в них вместо x того числа, к которому оно стремится, получались нули или бесконечности. Суть правила. Предел отношения функций равен пределу отношения их производных. Итак, чтобы удачно пользоваться правилом Лопиталя, Нужно уметь находить производные функции, то есть знать правила дифференцирования и таблицу производных. Все это вы можете найти в видео под названием Производная сложной функции. Рассмотрим пример номер один. Нам необходимо найти лимит функции при х, стремящемся к единице. Обращаем внимание на то, что функция, представляет собой рациональную дробь. То есть в числителе и знаменателе стоят многочлены, содержащие переменную. Подставим вместо x то число, к которому стремится x, то есть единицу. Посчитаем. Получается 0 разделить на 0. То есть в числителе число, близкое к нулю и в знаменателе число, близкое к нулю. Какой из чисел больше и к чему это приведет, неизвестно. Поэтому 0 разделить на 0 называют неопределенностью, которую нужно раскрыть. Раскрыть – это значит любым способом изменить функцию. Для изменения функции мы воспользуемся в данном примере правилом Лопиталя. Найдем производную числителя отдельно, производную знаменателя отдельно. Для нахождения производных применим формулу производная степенной функции. Функцию изменили. После этого мы снова подставляем вместо x единицу. Вычисляем. И что мы видим? Неопределенность исчезла. Ответ – минус 1. Рассмотрим второй пример. Найдем предел функции при x стремящемся к нулю. Подставляем вместо x 0, вычисляем, получается неопределенность вида 0 на 0, которую можно раскрыть с помощью правила Лопиталя. Найдем производную числителя и производную знаменателя. Производная знаменателя единица, а производная числителя находится как производная сложной функции то есть отдельно производная синуса – это косинус, и умножить на производную аргумента синуса – это 3. После того, как мы функцию изменили, мы снова вместо х подставим то число, к которому х стремится, и неопределенность исчезла. Ответ – 3. Если после дифференцирования числителя и знаменателя неопределенность сохраняется, мы можем применять в одном примере правила Лопиталя снова и снова и делать это столько раз, сколько потребуется. Например, как в следующем примере 3. Вычислим предел рациональной дроби при x стремящемся к бесконечности. Подставляем вместо x бесконечность, получаем неопределенность вида бесконечность разделить на бесконечность. Находим производную числителя и знаменателя по правилу Лопиталя. Получается следующий предел. Функция изменилась. Снова вместо x подставляем бесконечность, но неопределенность никуда не ушла. И мы применяем правило Лопиталя еще раз. Найдем производную числителя и производную знаменателя. Снова подставим вместо x бесконечность снова получили неопределенность. Но мы видим, что с каждым последующим дифференцированием функция становится все проще и проще. Поэтому мы на верном пути и продолжаем процесс дифференцирования. Еще раз продиференцировав, мы получили вот такую функцию. И, наконец, подставив вместо x бесконечность, мы увидели, что у нас получилось в числителе 6 константа и в знаменателе бесконечность. Константа разделить на бесконечно большое число – это 0.